Хей, хей, хей! с вами Бомж Джизи. Как заработать 150 тысяч? Сейчас я расскажу про такую работу, как металловоз. За одну поездку вы можете заработать 24 тысячи. И рейс длится с ЛС до фермы, ну, минут 5. Один час, а именно 60 минут, на 10 минут. И умножаем нашу сумму на 25 тысяч. И у нас получается 144 тысячи. Ну и что ж, мы получаем 150 тысяч. Надеюсь, видосик был полезен для новичков.